прохладной комнаты, иные очертания. В прохладной темноте мне не найти меня, Затем, что тайная преобразилась в тайну, В подсвечник на столе. И спичка ждет огня, затем, что вера, Из желания верить и глупо не довериться, мечте и я зажгла свечу и я открыла двери в прохладной комнате в прохладной темноте Познакомьтесь, это поэт Светлана Машевич. Ее стихи часто сравнивают с поэзией «Серебряного века». Она будто пришла к нам из другого времени, чтобы рассказать о чем-то важном. Все ее творчество, впрочем, как и жизнь, окутаны флером загадочности и в ту же минуту полны конкретных земных вещей. У меня есть еще один дом э, в Снежинске. У меня есть живой любимый кот. Там у меня не только... не только... Кот живет, еще и муж, тоже любимый. И в Снежинск я приезжаю, чтобы писать стихи. Это моя нора, там мне очень хорошо пишется. Я там прячусь от людей и пишу стихи и это неудивительно ведь более таинственного города чем снежинск на карте нашей родины сложно отыскать уральский закрытый городок между екатеринбургом и челябинском название которого долгое время находилось под грифом совершенно секретно из-за ядерных производств он-то и стал родиной для нашей героини Ой, знаете это самый самый необыкновенный двор на всем свете это двор, где прошло все мое детство. В этом дворе мы жили большой большой семьей: папа, мама, бабушка, четверо детей. Для Светланы ее малая родина это не только источник вдохновения, но и самозабвенного служения. Для жителей города Снежинска она создала в 2017 году гимн высокооцененной Российской геральдической палаты. Давайте снова вернемся в Москву, которая для Светланы Машевич не менее близка и дорога, чем Снежинск. А в Москву я приезжаю для того, чтобы встречаться со своими друзьями и вести очень-очень активный образ жизни, потому что э, без этого поэту сейчас совсем никак нельзя, необходимо заниматься продвижением своего творчества. Я провожу вечера, встречаюсь э, с коллегами и вместе с коллегами мы ездим на ассамблею «Слово и дело». Стихи Светланы Машевич давно знают любители поэзии по всему миру. Например, ее поэзия хорошо известна в Болгарии, куда она ежегодно приезжает на литературную ассамблею «Слово и дело». Мероприятие проводят Московская городская организация Союза писателей России, санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия» и общество писателей в Варни. Своим студентам в США, бывшая одногруппница Светланы Ноны, часто читает ее стихи как образец современной русской поэзии, дар которым она восхищается с самого первого дня знакомства. В ней изначально угадывался гениальный поэт, и он состоялся в стихах Светланы Машевич, весь окружающий нас мир с его огромным культурным наследием. И в этом мире Прозерпина и Мидея соседствуют рядом с котом Васькой у теплого камина. И это все гармонично, как изначально гармоничен и прекрасен наш мир. В то время как другая подруга Светланы из родного Снежинска Ольга сравнивает ее творчество с классиком серебряного века русской поэзии Борисом Пастернаком. Она пишет, наконец, об отношении к миру за окном, об их разговоре человека и мира, и об отношении природы к ней, к лирической героине, о нашей вписанности в эту систему бытия. И пусть у нее часто звучит проблема одинокости, именно одинокость, одиночество человека, есть надежда. Как тут не вспомнить известные слова Александра Пушкина о том, что писатели должны судить по законам им самим над собою признанным? Думается, что и поэты здесь не исключение. Какие же законы признает над самим собой поэтический мир Светланы? Мир трепетный, порой мучительный и в то же время полный надежд. Ну, все готово к приему гостей. Вот и они пришли, мои подруги. О, девочки, девочки мои пришли. Девочки, заходите, заходите. Наталечка, Наталечка, вторая. Привет. Давай вторая. Привет, мои хорошие. Привет. Моя хорошая. Привет. Пристрою, пристрою сейчас. Но ты привезла то, что обещала? Привезла, привезла ну -ка, ну -ка, ну -ка, фотографии. Нет. Это дедушка. А он, это дедушка? Да, он прошел всю войну, uh -huh. он военный подполковник. Какая ты, ты здесь красивая. Да, ну... Ты просто здесь, смотри. Вообще, на самом деле, я блондинка. А вот здесь почему-то так фотографию сняли, ну, темно, что я вот прямо как будто сейчас вот мои темные волосы. свои волосы такие светлые. Светлые, светлые. А знаешь, mm -hmm. вот угадывается, что ты будешь поэтом. Mm -hmm. Вот угадывается, что ты такое это, лицо. Вот это я одухотворенное. Это Это я э, в Челябинском университете, когда училась mm -hmm. в это время. А это самое роскошное. фотография, время. Главный член семьи. Ой, это наш котик. Любимый, как его звать? Чернышка. На одно из стихотворений у меня получилась песенка. Открыть глаза. Или закрыть глаза. А в памяти, Как в омуте бездонно, Как в пыльном зеркале, Когда ты за. Ах, ягодка моя, Ах, Беладонна, Наверное, зима, Наверное, снег И под ногами Снежная крупа Я не спешу, Но как досталось мне И волчья ягода И волчья тропа Да, вот уж не ожидала, Что так сильно разволнуюсь Это мой... Институт литературный, я здесь училась, и столько-столько воспоминаний связано с этим местом. И мы сюда поступили и были так сильно удивлены, потому что раз в день нас в литературном институте кормили, потому что наш ректор считал, что творческий человек ну хоть раз в день, но обязательно должен покушать. Так, здесь у нас проходили мероприятия, Открыта дверь. Давайте зайдем. О, в этом зале я его так хорошо помню. Здесь проходили у нас творческие встречи, вечера. В этом зале я читала свои стихи. И такое чувство вот восхищения меня переполняло. И... Так все было трепетно, и такие у меня воспоминания, необыкновенные, связанные с этим залом. Ой, посидеть еще раз. Конечно, я уйду, да я уже ушла. Есть у меня и важные дела, не только глупости. Не то, чтобы сама за легконогой мчусь, она... Веселий ищет Мне тихий смех почудился И шорох ее шагов У твоего жилища Вот и зашла Но мне уже пора Нельзя надолго же оставить Без дозору Растрепанных пионов аромат Безделье гулкое И посреди стола Бумаг моих Неистребимый ворох. Светлана после окончания Челябинского государственного университета филологического факультета с легкостью поступила в литературный институт. Затем почти сами собой стали появляться первые литературные награды и признания коллег, как рассказала в одном из интервью наша героиня. Конечно, я однозначно везунчик. Но не могу сказать, что все, что хочу, исполняется. Но в принципе, да, по жизни считаю везунчиком. И в подтверждении этих Стоимость слов еще одна любопытная России. история. Очень интересная история, как я сюда поступила. Я училась, наверное, в втором или третьем курсе. И вот все рассказывают, что вот надо же вступать в Союз писателей. Я думаю, ну, надо, значит, надо. Нашла Союз писателей, поднялась на второй этаж и хожу туда. Выходит такой солидный мужчина, Владимир Александрович Силкин. я у него спрашиваю, скажите, а где тут вступают в Союз писателей? Он говорит, а вы что, пишете? Я говорю, да, пишу. Он говорит, покажите. Я ему показала свои стихи. Материал был качественный, поэтому... Других мы проводили приемные комиссии, так вот стопочки откладывали, а тут все было, сложилось как надо. Нашу московскую прогулку я предлагаю продолжить в Центральном клубе литераторов. Пойдемте. И спуститься в Нижний буфет, завсегдатаями которого являются небожители подвала. Тут всегда шумно, весело, кто-то спорит, кто-то поднимает тост, а кто-то читает стихи. А этот подвал работал еще десятки лет. И здесь сидели знаменитейшие писатели, известнейшие во всем мире. Интересно, что у тех, кто считал себя небожителем подвала, никогда не было членского билета. Как же они узнавали друг друга? Очень просто. По симпатичному маленькому значку. А если серьезно, то главным пропуском за столик к небожителям подвала были их книги, по праву вошедшие в Золотой фонд отечественной литературы. К одному из таких метров мы и подсели, чтобы лучше узнать портрет этих легендарных героев. Мы же мальчишки военного времени. Мы знаем, что такое голод, похоронки. Там, во время войны мать при, привезла меня с сестрой в Москву. Все-таки ненадолго, правда. И я помню эти воздушные тревоги, как все бежали в метро. И там же в метро просыпались, засыпали. Сегодня небожители подвала собрались, чтобы отпраздновать 85-летие своего гуру, основоположника и зачинателя всех интересных дел, писателя Леонида Сергеева. В сборнике «Небожители подвала» он с искрометным юмором изобразил каждого из них. Своя капелька славы досталась и юной красавице Светлане. «Как-то я сделал замечание Машевич за слишком легкомысленное одеяние. Это была не просто короткая юбка, а что-то вроде на набедренной повязки». «Светка, ты оголяешься сверх всякой меры и, по-моему, вообще готова ходить голый. А почему не показать, если есть что показывать?» – победоносно усмехнулась поэтесса. Кто бы мог подумать, что за всей этой легкостью и непосредственностью нашей героини скрывается невероятная внутренняя глубина. Это особенно остро ощущается в ее шестом поэтическом сборнике Мидея. И как только попадаешь в водоворот эмоций героини древнегреческой мифологии, начинаешь по-новому понимать мир чувств современной женщины. Для меня Мидея это символ творчества и такой символ огненной творческой стихии, которая который вдохновляет, ну, собственно, всех творческих людей. То есть дар творческого человека от Медеи. Презентация этого сборника прошла в символическом месте для Светланы – Московском государственном музее Сергея Есенина, который, как никто, лучше чувствовал женскую природу. Но сколько бы мы ни рассказывали о нашей героине в этом небольшом фильме, ее стихи всегда поведают о ней гораздо больше. Здесь вдоха. Нет лишь выдохом на волю, Но вглубь земли пускает корни ствол, Ужель посаженный твоим велением, Твоим велением будет срезан прутик Побег желанный в отроческий сад.